Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Белыч и сегодня мы поговорим с вами о плате на сокете 151 версия 2 от компании SROG. Это модель Phantom Gaming 4 на новом, а точнее хорошо забытом старом чипсете B365, но об этом я поподробнее расскажу чуть позже. Итак, плата поставляется вот в такой вот коробочке Комплект поставки в целом стандартный То есть два SATA кабеля, инструкция, диск с драйверами, заглушка для корпуса И пара винтов для крепления M2 накопителей Тут могу лишь отметить стандартную упаковку платы от ASRock С поролоновым бортиком вокруг нее, что в принципе снижает шанс повреждений Это действительно хорошо Что касается питания процессора, то тут у нас контроллер UP9521P Достаточно популярные в том числе и среди некоторых топовых плат Который работает в режиме 3 2 Соответственно есть три даблера UP1961S для фаз CPU И два драйвера UP1962S для видеопамяти Итого мы имеем 6 фаз на процессор и 2 фазы на встроенное видеоядро к слову, отдельно стоящий дроссель относится не к видеопамяти, как можно подумать, а к питанию контроллера памяти. Что касается физического подключения, то все это питает один кабель на 8 пин от блока питания. Так что я бы сказал, что для платы, не поддерживающей разгон, это вполне себе хорошо. Единственное, что смущает, это отсутствие радиаторов на верхнем плече VRM. Но, как показывают мои замеры, даже с процессором 9900K, Температуры тут вполне себе нормальные, и даже после часового стресс-теста на частоте 4700 температуры тут ниже 40 градусов. Правда, стоит отметить, что тестила, конечно же, не на встроенной графике. Если вы вдруг на 9900К или аналогичном процессоре будете использовать встроенную графику, то вероятно, что температура будет несколько выше. В целом, как я уже сказал, плата сделана на чипсете B365. Вы спросите, а в чем же его отличие от 360? То есть добавили ли в нем разгон оперативной памяти или разгон процессора или еще какие-то новые фишки? И вот тут по факту можно ответить, что ни в чем. Да есть мелкие изменения, допустим сделали больше линии PCI, их теперь не 12, а 20, хотя кому это нужно непонятно, сделали поддержку большего количества USB портов, но по факту конечный потребитель, то есть мы с вами, в лучшем случае сможет подключить на 1, 2 M.2 SSD накопителя больше. И соответственно поставить процессор 9-го поколения в данную плату без возни с обновлением BIOS, то есть прямо из коробки. На этом в принципе все за отличие закончится. Почему же все так, спросите вы, и зачем плодить чипсеты? История на самом деле достаточно простая. Intel не хватает производственных мощностей, и она вынуждена делать чипсеты не на новом техпроцессе в 14 нанометров, а на старом техпроцессе в 22 нанометра. По факту бытует мнение, что в основу данного чипсета лег чипсет Z170 с отключенным разгоном. И хотя по размерам физические данные чипы отличаются, но я думаю, что толика правды в этом все-таки есть, и действительно есть какая-то взаимосвязь. Thank you. Если пробежаться в целом по текстолиту платы, то тут мы заметим как раз таки целых 2 М2 SSD разъема с радиаторами и 1 М2 разъем под Wi-Fi модуль. Все это стало возможно именно благодаря большему количеству линий PCI. Верхний М2 поддерживает накопители длиной до 80 мм, нижний до 110, то есть здесь в принципе все отлично. Также имеются 6 разъемов SATA, но если вы воткнете SSD в нижний m 2 разъем, то рабочими останутся лишь 5 сата. Что примечательно, 4 разъема направлены у платы вбок, а 2 направлены вверх, что обычно присутствует на платах для бенчтейблов, а в концепцию данной платы умещается как-то слабо, ну просто никто не будет ее использовать для построения стендового какого-то компьютера. В остальном все как и обычно, то есть есть колодка USB 3.0, две колодки USB 2.0 для подключения передней панели корпуса и прочих устройств. Соответственно также разъемы для подключения подсветки и 5 разъемов под вентиляторы. Звук здесь достаточно обычный, это Realtek LC1200, то есть ничего выдающегося в нем нету, ничего плохого и ничего хорошего о нем сказать нельзя. Что касается задней панели, то здесь имеется 4 разъема USB 3.0, 2 версии 2.0 и 2 версии 3.1. Один соответственно тип A и другой тип C. Хотя официально там стандарт 3.1 не поддерживается, но производитель распаял отдельный контроллер Asmedia ASM3142. В принципе это опять-таки стало возможно именно за счет наличия большого количества линий PCI. Также тут присутствуют DisplayPort, HDMI, RJ45 и аудиовыходы. Отдельно отмечу лишь наличие олдскульного PC пополам, который мне лично очень нравится. Внешний вид у платы в принципе приятный, сделана она добротно. Подсветкой черно красная серые тона делают ее визуально достаточно интересной. Но вот как оценить это детище в целом, я на самом деле очень долго не знал. Если сказать простым языком, то явных плюсов или явных минусов у платы нету. Да, красивая, да, есть поддержка девятого поколения с коробки, но оно полезно только обладателям процессоров типа 9400, потому что обладатели 9700 и 9900 брать плату без возможности разгона в принципе не будут. Есть больше линий PCI-Express и соответственно больше подключенных устройств Но при этом нет охлаждения на верхнем плече VRM Хотя в принципе оно там не нужно, потому что разгона нету И также нужно отметить, что ценник чуть выше, чем у аналогов на B360 Причем самое важное не просто, что он выше, а что он не необоснованно выше, друзья В общем и в целом скажу, что плата как плата То есть в принципе купить ее можно, если стоимость ее будет наравне с платами B360 360. Если, соответственно, она будет стоить дороже, то смысл какой-то теряется. Вот как-то так, друзья. За образец спасибо компании срок. Я описал все честно и открыто. Так что, если вам видео понравилось, то не забудьте нажать на лайк, подписаться на канал, на нашу группу ВКонтакте. Также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы быть в курсе новых выходящих видео. С вами, как всегда, был Белыч. Всем еще раз удачи и до новых встреч.